Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мир меня зовут Никита, продолжаем играть в Dark Pictures Anthology, uh, Devil and Me, у нас тут как бы просто серия была очень напряженная, очень суетная, очень по кнопка промахивательная, но в этой серии будем справляться, Фух, все, собрались, тут с самого, как бы, это... самого начала надо собраться. Ну, я не знаю, девчонки бы уже в троечка бы собрались бы, да отпинали его. Просто оружие нужно какое-нибудь. Скорей! Эри, не тупи. Она что-то постоянно замыкает хвост. Надо замыкать самому сильному вообще. И вот эти прогрузки что-то меня стали, это, немножко вымораживать. Ну, не тупи, не тупи. Ну вот, затупила. еще музыка такая только не говори опять вот этот пульс блин он меня раздражает и же так классно сделал все в прошлый раз а все тихо Uh -huh. <смех> <смех> <смех> так. Ой, глупенький, а, ой, глупенький. Глупышка такой, прям не могу. Чё, все. А где кейт? А, все? Карин, ты как? Мне повезло. <смех> То есть мне, чтобы не суетить, надо было. О -о -о. Ну все, погнали. А, тут либо то, либо то, да? Ну все, девчонки, погнали. Куда идем? Да я запутался в вас. То есть, я думал тут сейчас жесткость. Если мы бы вылезли. А что сюда? Не, никогда. А, это типа лабиринт. Я понял. Типа лабиринт с ловушками, да? Ух ты, хитрый. Хитрый пес, а? Да не, все равно маньяк немножко глупенький. Он с нами как бы играет в этот вот, типа, знаешь, так медлительно ходит, короче. Ну, то собирает все, вот, все нужные и ненужные клише про маньяков-убийц. Так, и что, здесь можно что-то? То есть я нашел закуток, и тут даже обол не завалялся. Прискорно. Так, поднимитесь, подвиньтесь, пожалуйста, очень тесно. Почему Эрин у нас теперь лидер группы? Как-то она не тянет на лидера группы. Может надо идти по картинам? Теперь сюда, вроде. Но больше некуда. Как-то особо некуда больше. На минуточку. Так и чего? Я думал, у нас будет жесткий экшен, а оказался экшен всего минуту. Минута экшена, ну, тоже неплохо. В принципе. Если так подумать, в, в каждой серии, в принципе, что-нибудь да происходило, не считая второй. Оба. а когда-то был миленький садик наверное вот выход ой да я так не запомню ты чё так хрен запомнишь пойдем по наитию куда пускать будут туда и будем идти просто сейчас запоминать что карту рисовать еще да блин ну подвиньтесь я дайте как-нибудь пройду встали блин, и не проходу ничего тупик класс просто Это... класс нам а. конец А, да блин выпустите капец так и тупик а что, тупика, пока куда я больше не знаю куда можно а подожди я сюда ходил нет не ходил ну сейчас найдем значит ну, сразу в панику вдаваться вот тупик ну, все, мы все умрем Здравствуйте. Это было хорошо, хорошо. Опять ворона. То вороны, то манекены, блин. Вот ничего вот другого нету, да? Ничего же другого пугать не может в играх с маньяками. Только ворона и манекен. Меня маньяк не так пугает, как ворона и манекен в этой игре. Так. А что, дождь начался? Или это, или это эффект дождя в лабиринте. Жуть какая. Так, главное, чтобы он в лабиринте не вырулил он у нас из ниоткуда. Ой, это был здесь? Я уже подзаблудился немножко. Если назад пойду, я уже дорогу не найду, если честно. Нет, давай ты не будешь мне загораживать проход. Схемка? Схемки нет. Так, резко обрывающие вот эти мотивы музыки мне не нравятся. Давайте как-то плавненько Так, ну в этом лабиринте по-любому Много чего пропустить можно Скорее всего, что я и делаю Ну блин, я тогда Точно запутаюсь, если... Народ, я кое-что заметила в Дюмете Да? В общем, в детстве я мало разговаривал Да ты что? Так. Погоди, я просто молчала это называется селективный мутизм То есть я могла говорить, но не хотела Так, стоп, и при чем здесь Дюмет? Мы не поражение. слышали его голос И Психологи объясняли мое молчание тем, что я так прячусь Что мне страшно заговорить и показать, какая я есть То же самое у Дюмета Понятно, что он не хочет себя выдавать Нет, не в этом дело в нем есть внутренний конфликт Он сам не знает, кто он такой Словно он застрял между двух личностей Или он пытается отделить убийцу От простого человека с обычной жизнью Может Ну, хорошо, что ты не убийца Это пока Ты че, блин? Ты кидаешь какие-то клипхенгеры я понимаю, что он твой сын, но я вышел замуж из любви к тебе, а не к нему. А, к тому же это твой, э, это твоя бывшая, должна следить за, а, за тем, чтобы он ничего не натворил, а не я. Так, это про ребенка идет. Даже не знаю, может я просто слишком расстроена из-за этой поездки. Я не о таком мечтала, когда ты обещал увести меня на секретный остров. Мне плевать, что он Гаррисон Ли, известный писатель ужасов. Он ведь твой начальник, а не супруг. Ты не обязан ехать с ним в отпуск. Может попытаемся побыть хоть немного вдвоем? Сиси? -си. А, дорогой Курт, я подумала, что легче записать свои мысли, чем каждый раз расстраиваться, пытаясь донести их до тебя Я несчастлива, ты ведь знаешь, что я не лажу с Томасом Не понимаю, зачем всюду таскать его с собой Ты ведь сам говорил, что он ходячая катастрофа Его, постоянно, его постоянное присутствие нагоняет на меня тоску Так, окей А это не, не тот ли Томас Мелди, нет? Я просто забыл, как его зовут Так, тут была криповая ворона так, окей так и что подожди тут что-то должно быть а -а -а. блин неудобно очень камерой ввертеть так ой блин как много тут секретиков по-любому есть можно к ним как-то подняться нет все здесь нет так джейми можно я пройду пожалуйста я хотел бы вот сюда заглянуть Так, главное, ни в какую ловушку не наступить. Так, это я что, круг сделал? Походу. Так, какой-то завод. Что там, прялки, по-моему. Так, секундочку. Нет, это не по кругу, это вообще куда-то наверх. Ё-моё, куда меня заносит? А да? Да? Ну конечно же. Сколько? Пятерек. Короче, а, что-то я не заметил. Не заметил, сколько было. Осталось 74, короче. Окей, ну соточку-то мы наберем, наверное. Опачки, что это? Это ручак. Можно воспользоваться им как вилкой. Маньяка, тыкнуть. Только они там не... Углы туповаты, конечно. Ну, всяко лучше. Можно промеж глаз вот так. Так, ладно, это какие-то нехорошие замашки. Так, ну сюда надо вставить, да? А чё, я уже нашел выход, что ли? Может, получится починить. Может. А чё, сюда нельзя вставить? этот? Борода. Борода. Вообще конкретно. А чё, не сюда надо вставить? Так, короче, надо пойти куда-то питание вставить. Мы нашли сейчас сюда вот эти ножи. Вот эти. Ну, это ж правильно называется ножи, да? Для, для батареи там или как. Ну, для рычага батарей. Жек, где выход? Не здесь. А где? Подожди. Сюда, что ли? Подожди! Тут была где-то лестница. А, все. Фига себе, вы меня напугали, я думал, все заблудился. Так, сейчас по бырику, по гырику прощимаем. Блин, опять головоломки ваши не нужно его сейчас. Нужно вот прям додавливать сюжетом, как бы. Очень слишком большая пауза. Так, ну сюда вставляем. Ну, давай. В чем проблема? Так, оф, и нам надо сделать он. Потом идем, нажимаем кнопки и все, становится прекрасно. Ну, конечно. Но это легкая загадка. Тут где-то еще проход был, который я не ходил, вот в этот. Да? А, ну он тут коротенький. Тут ничего и нет, да? Даже схемки. Даже схемку не подвезли. Жалко. Ладно. Идем нажимать на кнопки. Так, так, так, так, так. Вот, я не знаю, сколько осталось до финала игры, но, блин. По всей видимости, раскрытию сюжета, где-то, наверное, еще серии 3-4 точно будет. Так, и ч? А это что нельзя нажать? Сегодня там-то танцы кружимся, на-на. Сегодня мы с тобой подружимся, на-на. Я не помню, в каком танце просто. А мы так не привлечем. Оу, май. Секретный проход. Улика. Так, ну Погнали. Я надеюсь, нас там не поджидают убийца. Тут что он как-то на ловушке перестал полагаться, он решил нас это просто так вру вручную зафигачить. Ну давай. Ну, лезь. наконец -то. Поймать вот этот ракурс было, чтобы нажать крестик. Что, ничего не переползет даже перед экраном? Там паучок. Так, ну блин, я не знаю, у него просто настолько все засрано здесь, я не знаю как. Ну конечно ему одному тяжело, как бы, но все равно как-то за пять лет, как бы ну ладно пыль была бы, ну тут просто все раз разнесено в хламин, а бойчик? что я их прям часто находить стал. А, это пятерик был. Вот это сто процентов пятерик был. Так, ну, девчонки, может, ну его нафиг закроемся, тут вискаря бах Сюда? Ну, ладно, как скажете. Что-то Эрин такая, прям уверенная в себе, прям. Мерзость какая. Впереди, ну, прям. А где с... мой ингалятор? Смирись, принцесса. У меня же был ингалятор. Он а нафиг его подбирал тогда. Ладно, может, это дальше сыграет роль какую-то. Просто нафига я туда ингалятор подбирал, если он нигде не пригодился. Если он до конца игры не пригодится, то, блин, не знаю, как-то. Это будет тупо. Или может ингалятор э, пригодится в том случае, если как бы мы... Скажи, я скажу. В том случае, если мы бы кого-нибудь потеряли, и ситуация была бы я, чуть другая. Я больше так не могу. А вот, я вот. понимаю Я тебя узнаю теперь. Но нужно идти. Вот теперь узнаю Эрин. Так что это? Курт Холл, публицист. Понятно. Он вроде так сжигает там улики Вот это все, да, чтобы ничего не оставалось Ну что-то как-то дофига А вот, кстати, вот эти часы, про которые Было написано, что там кто-то на, на, на часы напоролся Вот это они и есть Солнечные часы да да да да И что у нас здесь? Бенс. О! Так что, давайте здесь перелезем Тут тоже проволока, да? Но, блин, просто накидывайте какое-нибудь одеяло найти. вот там в сарае, по-любому, что-нибудь есть. Накинуть на одеяло, вот эту лавку подтащить и перелезть. В чем проблема? По-моему, вообще вполне все логичное решение. Так, ладно, девчонки, я иду, иду, иду. Охренеть. Так вот он стоял. Что это вообще такое? А, не все одеты так. А! муха Бежим! Я же сказал, что он стоит, блин. Фу, дурачок, блин. О. Кейт, ага, все пере... смена ралли. Блин, Кейт вообще такая опасная вообще. Ты же дурная, ты ему подсказала, что взять надо. подпереть, подожди, а может надо было подпереть? Блин, надо было подпереть дверь, дверь. Да, да, да, блин, короче, все же э ГГ, надо было подпирать Минус один Минус кей. А где отвертку? с собой взяли? Смотри, как он не спеша идет, он же мог побежать Но он же не стал бежать Воу, воу, воу, полегче, мужчина и чё? И как? Ну придётся прыгать Не, ну придется прыгать Нет, не надо Пожалуйста, нет Так, не паникуй, настрою он один Как минимум двоим удастся убежать Ну вы бы хоть в кучу упали, а? Капец, блядь. Ну все живы. Как ни странно, я не знаю, все живы. То есть бежать это было не самое плохое? Хотя, может быть, там что-то можно было как-то по-другому выйти. В какую-то другую развилку. Но не знаю. Нафига, что время так много уж прошло? Хотя не так много. Это ж я типа там терли-перли, терли -ти... Не, нормально, еще можно играть нормально. Фу. Марк Бассейн Так Марк, нам нужно Блин, у него вместо фонарик Этот фотоаппарат беспонтовый Так, ну Теперь следующий ну, Но, блин, маньяк уже за девчонками не гоняется Значит, в принципе Он может найти нас Черт. А если он нас найдет, это, блин, то он нас, скорее всего, топором зашибет. Подожди, идея. А, емае. Вот эти ракурсы, вот, очень-очень темно. Во, спасибо большое. Благодарю, господин Дюмет. А то было темновато. Или это с датчиком, фонарь? Скорее всего, с датчиком. Датчик тоже, кстати, палит нас. Но он может спалить и маньяка, кстати говоря. Опачки. Опять какая-нибудь ворона, да? Нет? Ладно. Я на одну и ту же ловушку не попаду. Где я? Вот где я вообще абсолютно не вижу. А, ну, кстати, так-то получше чуть-чуть. Все равно хоть как-то. И что? И куда я по кругу прошелся? А, кстати, в басик можно нырнуть. Нырнуть с головой в басик. Давай, манекены нападают? Что там? Бурика. -а, -а. а, что, это живая рука, да? Ну, в смысле, живая. <сério> Настоящая. <сério> ну, в смысле, не искусственная. А, changing room, раздевалка. Окей, okay, так значит, это нам туда наверх. Потом нам, значит, сейчас повернуть направо, потом опять направо, потом опять направо. И там будет раздевалка. Да, все примерно так и выглядит. Так, вот смотри, поднимаемся, поворачиваем направо. После идет поворот направо. А, кстати, может это вот это, кстати, дверь. Нет, нет. Ну все, значит, идем направо. Значит, сейчас снова поворачиваем направо. Здесь мы поворачиваем налево. Два метра до двери. Дверь недоступна, но у нас есть ключ. Ключом открываем дверь и выскакивает дюмет. Кстати, Марк такой чистенький, смотри, у него бомбер вообще не запачканный. Капюшон должен быть уже как минимум. О, полотенце, спасибо. Так, шумновато было. Но, господин Дюмет, вы бы так не полились прям сразу сходу. Как бы надо было чуть потише. Боже. Что здесь случилось? кого-то об стенку били головой. А я могу фотки делать. О, я же могу фотки делать. Стой, не, неудобно. Сейчас, сейчас, сейчас. Запечатлим это. Да? Круто, я придумал. <с> Потом мы это в полицию отнесем. Скажем, вот что там было. Вот что там было. Надо было тогда все за него фоткать. Что это? Это птица. Да блин, дай прийду. Не дает. Прям стри не дает. Прям не пускает блин пустил да -мо, подожди это меня так не пугай это не дюмет он вообще бесшумно ходят между стен ой-ой-ой какая какой у него тут бардак он не успевает но он бы нанял себе помощников каких-нибудь а то он один вообще не справляется совсем понакидал вот это как у а что это кольцо Гаррисон и Льюис Ли. Это... Ли были... Были такие Ли. Были Ли. Были Ли. <laughs> а, сейчас, ага. Какаюсь прям. Прям какаюсь, вообще не могу. Что за черт? и тут короче тут он убраться не успел да ну, так блин я же говорю ему не хватает рук свободно были были бы у него свободные руки еще он бы мог как бы, сделать куда больше полезного больше бы смог больше охват был бы у него я надеюсь прям да вы надоели не страшно же совсем я сюда за забылом пришел что ли Ну но десяточка так я сейчас все 100 баллов соберу наверное блин двоечка не ну если их реально 100 баллов всего в игре тогда как бы мне осталось немного до конца Да вы надоели щелкать хлопать марки на твоем месте был бы вообще максимально это, аккуратен Может это ставник хлопает, кстати? Ну, как вариант. Я больше не знаю, что тут может хлопать. Опачки. Схемка. Жусть. Ага. На что-то меня напорят. Окей. Опять. Опять это подстава была. Ты видел? Ты видел? Подстав. Она была. Опять. Игра опять попыталась меня обмануть. Но я был готов. Кстати, 3 часа 32 минуты. Чарли выбрался, наконец-то. Марк. Че, он где-то застрял? У меня не зажигалки, ничего. У меня просто вот это, как у Запанка, да? Не Запанка. Ну вот от галстука эта штучка, которая, блин, цепляется на галстук. Как она называется? Я что-то не помню. Опачки стоять. Або? Да блин, они сейчас на каждом шагу просто валяются. Блин, двоечка, -мо. Вот жопошники жопашники. По идее, если. Если сотка, реально, 17 аболов осталось. Марк! Эй! Марк! А он-то думает, что я умер. Ну, в смысле, Чарли. Что Чарли погиб. это, кстати. Ч за не перелезь. А, тоже проволока. Блин, везде проволоку понацеплял. Смотри, какое. А. а. как я? А каким образом? А я не понял. А куда мне? Вот сюда, что ли? Нет, это вообще бруски, я думал, то вас какой Ну не дается. Там есть где проход? Вон какой-то проход с какой-то избушки. Ой, все скрипит, все кряхтит. Ё-моё, блин. Как будто вот вот я должен думать, что где-то здесь лазит дюмет. Ну да, ну да, ну да, рассказывай. Так, а куда мне тогда? Из подвала я там только вылез. Блин, реально, куда? Уже здесь есть проход? Блин, ну точно. Так, здесь поосторожнее чуть-чуть. Пойдем. Я справлюсь. А, ну все, это, это обход. Ой, за Чарли. Чарли вообще уже два раза мог про протеряться. Но мы справились, правда? Да, Чарли? У тебя были седые волосы, или мне кажется? Так, открыть можно? Ну, с этой стороны-то должно. Ну, конечно же. Так, теперь надо посмотреть, куда подогнать ее. К этой стене? Нет, там проволока Вон, вон туда, где проволоки нет, все понятно Все понятно Так, ну все, сейчас уже, кстати, серию будем заканчивать Хотя, что мы сделали? Мы походили, что-то головоломки решаем Что-то у нас резко градус снизился То есть в прошлой серии прям градус был прям вот такой прям Прям прям мощно прям давило прям можно на, на вообще на все На все, что можно было, на все эмоции, которые есть у человека На все эти эмоции давила их. игра А вот сейчас как-то там чуть-чуть подспал, да? больше изучаем. Я думаю, если я там кнопку промазал, вряд ли бы Марк умер. Хотя, кто знает. Игра такая. бы аккуратней спрыгивал. Так, и чё? И кудой мне? Сюдой? Не перелазит? Я попробовал, не перелазить. Хотя мог бы. Так, идем аккуратно. Я просто сейчас стараюсь быть максимально аккуратным, чтобы в случае чего не пропустить кнопки. Потому что игра близится к концу, и тут просто как в хаосе Фэша, помнишь, там вообще в самой последней серии ты вроде бы всех вытащил, да? Я такой, о, всех вытащил, и тут бах, блин. Оказывается, можно и опять всех потерять. <смех> вот это, конечно, было мощно Это было мощно Я надеюсь, тут такого не будет Но самым повторами заниматься в таких иг играх Это как бы себе дороже Нежелательно таким заниматься в играх Собака? Собака пробежала Ты видел? Я тебе серьезно говорю, собака была? Ничего, ну я спрыгнул сюда для разведки, а мне даже ничего не дали. Собака пробежала или это волк? Да ну, не, волк-то вряд ли. Собака, скорее всего. Собачка. Собанька. Собачечка. Так, ну не туда, скорее всего. Пойдем сюда. А бол, Да. Ну, конечно же. Что это еще может быть? Это пятерик. Верно. Он стоит, вынюхивает. Ну и что? Ну, выходи, что ли. Раз это. А что у нас, кстати, по статусам? Там что-нибудь изменилось? Как оно? Оно вот так включается? Ну, ну смотри, у нас Сырин вообще прекрасные отношения. С Джейми все хорошо. У, у нас отношения даже лучше, чем были до приезда на остров с ними. И что у нас? Целеустремленность, хитрость, цинизм и властность. Но картина это понятно. Блин, картин, Я так много картин не нашел. Получится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть картин. Вот здесь будет намек на следующую игру. Так, ну тут вот новое обновление, это Марк нашел жетон агентов PR на имя Гектора Мюндея, а когда я нашел? Ага, что я не помню, сейчас я находил. Кейт решил спасти Джейми на крыше, ну как бы конечно. Вот, Джейми воспользовался отверткой, стеклянная стена и ее не раздавила, это прекрасно. Интересно будет посмотреть на все вот эти, как бы, наши исходы, да? Я вообще смотрю, сколько всего понаходил. На самом деле половину-то я собрал. Классно. Я молодец. Сейчас уже будем заканчивать серийку. Да я слышу тебя, песик. Так, мне либо сюда, либо туда. Ну песик прям следит за нами. А песик дюма это или это какой-то просто, ну, местный песик? Ага, пора, да. И куда? А куда мне? Да не скрипи ты. Ну понятно. А? Черт. Алива, а ты что так поздно вылез-то? Да, попробуй достань. Я бы на твоем месте не дерзил. Курс изменен. Что уже? Так я ничего не сделал. За Чарли гналась собака. А как сделать, чтобы она за ним не гналась? Интересные такие? Не могу прям. За Чарли гналась собака. А я что сделаю Она там бдила из кустов за мной. Я, я иду просто по маршруту. Сейчас у меня никаких развилок, ничего нет. Ёпти, тьмопти. А вот тут что-то появились какие-то. Варианты. Так, ну походу собака это важно. <с=# <с Раз курс изменён, значит это как-то повлияет на сюжет. Блин. Как же в этих играх надо много чего угадывать, я бы сказал Но он не работает, да? Или Почему работает? Ну конечно <laughs> Почему не работает, Почему да? Чё-чё-чё? Watch the time, чё? Следи за временем Или что он сказал? Может, watch the dog? Я что то как-то прослушал Ну, в смысле не совсем уловил, чё он сказал так, ну тут... Нет, нет, нет, нет, нет. Нам вон туда. Вон туда-сики. Вот всюдули ли. Вот где? Вот сюда. Эть! собака это знает по-любому обходной путь до нас. Я бы на твоем месте Чарли бы так не был, самоуверен, что она тебя не достанет. А, ну если ты сюда как бы залезешь, тут как бы... Тут как бы может и не достать, кстати. А ты уверен, что следует нам это делать? Тут есть осмотреть А есть дальше Но это осмотреть, которое идет в дальше, да? Так, ну давай, наверное, на этом закончим Как бы Ну, кстати, в... а есть где-нибудь маяк на горизонте? Вон он, вон он, да? Это маяк! Кстати, а мы уже недалеко от маяка Так, может, следующая-последняя Две серии останется?